Ну, смотрите, я сейчас скажу практику самостоятельную, хотя к психологу пойти и проработать ограничения, которые говорят, что это сложно, ну, желательно это сделать. А так вообще про самостоятельность, что такое эмоции у нас на лице базовые? Это многократное повторение эмоции, которое определенным образом застывает на лице. Если в детстве была базовая эмоция радость на самом деле, и она была больше то она и остается этой радостью. Просто вы накопили поверх ее много страха и натренировали свое лицо бояться, и натренировали свое тело бояться, и натренировали свои мысли бояться. Что нам нужно сделать? Нам нужно придумать какую-то новую тренировку. А как можно каждый день в обычной жизни тренировать радость? Ну, нам здесь, конечно же, понадобится осознанность и понадобится регулярность. То есть нужно принять сначала решение. Я хочу, чтобы мое лицо получилось радостью. Как я могу это сделать? Намерение мы сформировали. Дальше мы ну каким-то образом для себя выбираем. Если вы человек дисциплины, выберите пять раз в день конкретно найти в своей жизни, сфокусироваться на том, что вас сейчас радует. Не знаю, меня радует все. Я проснулась, меня радует. У меня собака моя несется в корге, меня это радует. Ребенок обнимает я кофе пью меня это радует, я всему чему угодно могу улыбнуться. Задача осознанно начать это выбирать, потому что в большинстве случаев человек на автомате живет, и то, что на самом деле для многих было бы счастьем, обычный человек может просто не замечать. Доминанта, когда страх, мозг замечает то, чего бояться, а то, чему радоваться, не замечает. Мы меняем своим доминанту и начинаем регулярно радоваться. Даже вот пока без какой-то там психотерапии, без вот этих глубинных раскопок, без причин, без травм, без всего. Встали с утра, порадовались, завели дневник радости, записали там пять радостей за день, постарались, когда вам радостно, усилите это, едете за рулем в песню, радостную поете, музыку вокруг себя радостную включаете, включаете телевизор, анекдоты читаете, там, по телевизору какие-то комедии смотрите. То есть пытаетесь себя прям туда в эту радость погрузить. И достаточно долго, регулярно это делаете, и тогда ваше лицо и тогда ваш мозг начинают совершенно работать по-другому. А влияют на нас эмоции, которые застыли на лице у родителей? Я вот с возрастом начала в последнее время замечать, что мама, когда она не контролирует свое выражение лица, допустим, там сидит, работает, у нее определенное выражение лица. Я прям смотрю и узнаю себя, пронзительно узнаю себя. Ну, конечно, мы же, когда маленькие, мы как губка, и мы впитываем не слова только или действия, которые родители делают. Мы вообще, в принципе, с самого рождения впитываем в себя лицо мамы. Мы впитываем mm -hmm. в себя ее настроение даже если мы еще не знаем что это, мы в себя впитываем это как норму. и вот это вот мамино состояние рядом с ребенком оно пожалуй одно из самых важных. поэтому а, какая самая лучшая мама? это мама счастливая а, и иногда там женщина задает вопрос там а как стать самой лучшей мамой я там не хочу ребенка в садик отдавать не хочу няне но я при этом мне там грустно, я не реализуюсь, я там себя плохо чувствую, я на него рычу. Да гораздо лучше, если вы найдете себя в жизни будете радостны, будете веселиться, будете встречаться с подружками, давать своему ребенку час-два в день, когда вы реально радостны и счастливы, чем вы будете целыми днями рядом с ребенком страдать. Потому что ваши страдания, ребенок себя целиком впитает, он в этой энергетике будет жить, он будет ощущать Насколько он неприятен собственной маме, это значит, в принципе, всему миру потом в жизни. Ну вот, Плюс, если упростить, да, у нас есть зеркальные нейроны, вот мы рядом сидим с человеком, человек хочет, не хочет, на нас влияет. Мама рядом с вами даже во взрослом возрасте с помощью своих зеркальных нейронов вам прям каждый раз передает свое эмоциональное состояние. Если вы своим эмоциональным состоянием на уровне эмоционального интеллекта управлять не можете, что вы будете просто заражаться. Как вот мы ходим, заражаемся от людей. Тут кто-то хохочет, мы хохотать начинаем. Тут кто-то плачет, мы начинаем грустить.